Всем привет, дорогие друзья! Особенное приветствие у меня сегодня для любителей тачек и дрифта, ведь именно об этом сейчас пойдет речь в данном видеоролике. Да, это подборка миниатюрных дрифтовых монстров, и это я, ваш любимый Антон Ларин, и мы начинаем! Но перед началом советую подписаться и поставить лайк видео, ведь в конце вас ждет конкурс на 1000 рублей. Желаю приятного просмотра!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 Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Но вам, ребят, удачи и всем пока!